Привет, ребят. Давно не было. Мне кажется, я вообще выпала на целую жизнь. Только ночью приехали с Сочи. У нас в Сочи был трехдневный ретрит. Вот, скоро выложим на YouTube-канале отзывы наших ребят. Конечно же, было очень приятно, очень клево. Столько эмоций. Ретрит был трехдневный. И три дня, конечно, на раскачку это маловато. В идеале это семь дней. Семь дней это со всеми познакомиться, дать ребятам раскрыться и перейти на новый уровень своего мировосприятия. Вот это было бы клево. Но следующий ретрит у нас будет семидневный. Никак не можем определиться, где он будет. Но он будет либо в Сочи, либо в Абхазии, либо в Крыму. Вот пока вот три варианта рассматриваем. Там посмотрим, как по отелям, потому что хочется и отель получше, и ретрит-центр какой-то клёвый. И чтобы по деньгам это выходило в результате максимально комфортно для многих участников. Так вот хотим. Потому что все с разным финансовым уровнем. Кому-то это без разницы, да, сколько он будет стоить. А Кто-то очень хочет присоединиться, но не всегда есть такая возможность. Поэтому постараемся учитывать все, но сами понимаете, что 7 дней, 7 дней это нужно будет на 7 дней, чтобы провести ретрит, это нужно будет как бы, чтобы мы его занимали как минимум 9 дней, потому что мы приезжаем, мастера приезжают раньше и уезжают на день позже, как правило. Туда. Давайте не мешать мне. Вот, но ретрит был здоровский, впечатлений было много. У нас есть девушка, которая пробудилась. Очень приятно. Я тоже хочу выйти на такой уровень, что было без границ. Какой отель? А, без разницы какой отель? О, если без разницы, ребят, ну, конечно же, с удовольствием. Нам вообще понравилось, где мы были. Там ретрит-центр цветок жизни. Там достаточно все мило было. И море прям, оно прям вот все в шаговой доступности, сколько до него, наверное? М -м, метров двадцать, наверное. То есть прямо на самом берегу моря вот этот вот ретрит-центр был. Но сама придомовая территория, она, конечно, не огонь. Вот, но очень хорошо было то, что там магазинов поблизости не было вообще. То есть, если даже ты куда-нибудь захочешь пойти покушать, там еще что-то, то это будет не так-то просто, не так-то легко. Спасибо за сердечки, обожаю сердечки. Но мы, я же ездила с детьми, и мы с детьми ходили туда пешком в магазин. А там такая дорога серпантинная. 4 километра получалось я как бы по часам засекала 4 километра и там был такой подъем, что ну, когда ты поднимаешься коленки у груди, представляете какой вот прям он так, так, вот и ребята кто на сухом дне, кто вот со мной ходил, кто на сухом дне был, ну как бы все были на сухом дне, неправильно выразилась вернее. Не все ходили со мной в магазин, но просто кто ходил, те, конечно, там для них это такая нормальная была прокачка, особенно на третьем, на третьем, на четвертом сухом дне. Вот, после этого, когда возвращались обратно в отель, море. Море бесподобное, конечно. Море бесподобное. Самое то место, где нужно автономить. Да, да, Римочка, самое то место, где нужно автономить. Вот, у нас у всех ребят были свои результаты и как раз вы посмотрите в отзывах они вот кто ран... у нас просто уехали уехало несколько человек раньше они не успели написать отзывы если они напишут то мы только сможем в печатном варианте если они так сбросят то будет вообще классно Светочка проговорим сегодня про истощение хочу разложить по полочкам, какие признаки, как реагировать, если оно наступило, чтобы не паниковать и грамотно выходить. Да-да-да, у нас есть несколько вопросов. У нас же есть несколько вопросов от тебя, Ланочка. Так, у нас же сегодня, что лучше детокс или интервальное голодание. Что лучше, детокс или интервальное голодание? Сейчас Лан, я на этот вопрос отвечу. Смотрите, ребят, очень часто у нас идет такое не совсем недопонимание, что такое именно детокс и что такое интервальное голодание. Это абсолютно, две, это абсолютно два разных подхода. <coughs> детокс программа. Это та программа, когда мы хотим выйти на облегченное питание. Ярослав очень громко когда мы, когда мы хотим выйти на облегченное питание чтобы улучшить свою физическую физическую подготовку чтобы улучшить свои формы чтобы облегчить какой-то период своей жизни и как правило детокс программа она идет это не образ жизни это именно какой-то небольшой определенный этап Жизненный этап, то есть он, как правило, идет на несколько дней, чаще всего, на неделю максимум, на две недели, но желательно детокс-программу устраивать именно на неделю, недельную такую делать, потому что она идет, минимальный там идет колораж, и чтобы организм все равно, он работает, работает еще в большей Большую силу, потому что при детокс программе, как правило, еще идет усиление физической активности вот. И это именно непродолжительный период жизни Что касается интервального голодания То это уже в большинстве случаев переходит на образ жизни То есть интервальное голодание это можно приравнять к образу жизни Когда ты кушаешь не каждый день, а через какое-то количество времени То есть через день, через два дня, через три дня какой пример детокса? Питье соков или смузи? Детокс я бы все-таки рекомендовала именно смузи. Соки это соковая терапия, это немножечко другое. Детокс программа это как раз на выведение лишних токсинов. Лишние токсины, какие-то тяжелые металлы, все, что вот ненужно скопилось у нас в организме, это очень хорошо выводится именно смузи а соковая терапия она идет у нее немножечко другой акцент мы сейчас ее даже затрагивать особо не будем а вот детокс это именно смузи интервальное голодание это в 70 процентах это уже образ жизни интервальное голодание это когда ты идешь уже не на не на временное какое-то не на короткое не на короткий период времени а на длительный период времени, то есть это идет от месяца уже, от месяца, и можете превратить это в свой просто ритуал по жизни. Это немножечко другое. И как раз что касается детокс-программы, мы пока не рассматриваем, но я вам все-таки немножечко здесь озвучу, чтобы вы уже понимали. Нам предложили, пока еще не обсуждали, нам предложили детокс-программы проводить в том же ретрит-центре, где мы были, Именно не автономия, не, не пробуждение. То есть у нас на что был сейчас ретрит нацелен? Именно на автономный образ жизни, автономное мышление, пробуждение, просветление, как это любят говорить. Да? Вот. И очень хорошо он в этих смыслах у нас прошел И еще нам предложили, потому что не все готовы идти так далеко, кто-то хочет начать с чего-то малого. Из чего-то малого, чтобы начать, это, конечно же, вот эти вот детокс-программы, где мы точно так же прокачиваем психику, прокачиваем физику и даем те под, под нашим руководством ребята выходят на минимальный колораж с облегчением питания и с очищением через питание. Вот. Как только будет у нас эта программа известна, как только мы ее э, уже утвердим, то я, конечно же, об этом скажу, потому что не все готовы идти на глубокие практики. Как будто хочется что-то более облегченное. Конечно же, я об этом расскажу. Вот, <клес> Поэтому, ребят, детокс-программа и интервальное голодание ⁇ это абсолютно разные вещи, которые, э, которые результат... По одного процесса и у другого процесса абсолютно разный. Так, Ланочка, свет, поговорим сегодня про истощение. Хочу разладить, разложить по полочкам, какие признаки, как реагировать, если оно наступило, чтобы не паниковать и грамотно выходить. Так, смотрите, про истощение. Вообще, если вы идете уже к состоянию автономии, если вы понимаете, что вы готовы перейти в стадию автономного мышления, потому что я, наверное, еще раз повторюсь, что стадия автономного мышления ⁇ это когда вы понимаете, что весь мир, который сейчас вокруг вас, весь мир, который существует вокруг вас, он полностью разрушится. Не бывает такого, что вы перешли и все ваши близкие остались в тех же позициях, которых были до вашего автономного сознания. У вас будет перестраиваться все. Быстро либо медленно это уже зависит от вас непосредственно. Все будет зависеть только от вас. Вы берете управление в свои руки. И если вы уже решили идти этим путем, то нужно понимать, что первое время... У вас, будет, у вас будет обнуление. Обнуление на, в том числе и на физическом уровне. Вот это то, что на нас наросло, то, что у нас есть лишнего, это внешние наши программы, которые будут обнуляться. Поэтому... Вот эта вот стройность, и даже бывает излишняя стройность, она неизбежна. Но здесь нужно четко понимать, есть слабость, а есть истощение. Слабость, когда ты понимаешь, что твои ресурсы, которые, когда у тебя идет очищение внутренних органов, и э, внутри у тебя энергия, э, энергия просит дополнительной энергии, то внешняя энергия аккумулируется внутрь. И поэтому у тебя получается слабость. Но ты четко понимаешь, отдаешь себе отчет. Ты, а, ты видишь, что происходит вокруг. Ты понимаешь, что у тебя просто одна вот такая дурацкая слабость. А есть истощение, когда у тебя идет не просто слабость, а идет такое... Оно даже не депрессивное состояние, потому что депрессивное состояние может наступить и на пути к автономии, а истощение – это именно вот такое состояние, когда, не знаю, это. когда тебе не том что вот все равно на, на все а когда вот такое состояние, что мне воля, что не воля. И ты понимаешь, что с каждым разом, чем больше ты остаешься на сухих днях, тем больше у тебя, мимо, помимо того, что у тебя идет сброс веса, и у тебя нет вот этих вот перепадов, когда, ты, когда у тебя уходит сон. То есть, смотрите, когда мы идем в состояние автономии, когда мы четко понимаем, что мы делаем, у нас изначально вес теряется много, а потом все меньше, меньше и меньше. И вот когда все меньше и меньше теряется вес, у нас бывают такие проблески, они еще не каждый день. Когда мы, мало, когда мы мало спим, то есть мы, бывает, что вот мы, нас вырубает, поспали часа два-три, все, встали, уже спать не хотим. Потом через день-два опять нас выстегивают, опять спим. Потом опять э, вот этот вот сон пропадает, как бы естественная депривация наступает потихонечку, понемногу. Когда идет истощение, то вам, вам вообще неохота вставать с кровати. Вы постоянно спите, вы постоянно, вы должны чувствовать свой организм, что организм немножко не справляется. Тогда вы должны на этом этапе выйти из сухих дней обязательно и немножечко еще поработать со своей психикой. Психика, голова, не догоняет тело. Вы должны это четко понимать. Что выявила диагностика, кто готов идти на 40-дневку? О, Лан, ты знаешь, мне многие пишут, кто готов идти на 40-дневку, но я, я пока не понимаю, как ее провести, 40-дневку, потому что 40 дней это нужно обязательно, то есть по онлайн 40 дней это бесполезно, это ребята выбросят деньги, я буду впустую куда-то вещать, это когда в, в твоем поле это происходит, то это абсолютно другое. Это абсолютно другое восприятие. Вот вы можете даже спросить у ребят, которые, которые были вот все в одном поле. Это по-другому, это по-иному проходит. И я понимаю, что когда идти на 40 дней, если кто готов, то мне нужно будет обязательно с ними. Но вы понимаете, что 40 дней – это отель, либо какой-то ретрит-центр минимум на 40 дней должен быть. Это должны быть приготовления, Индивидуальный, потому что там будет не только проходить масса, там будет проходить еще индивидуальная работа с каждым. И не, не, не единоразово. И мне нужно четко понимать, сколько, а вообще в какую сумму это обойдется, какая будет себестоимость, и какая будет, чтобы было, что это будет. Потому что я пока не представляю. Те, те суммы, которые мне озвучили на сегодняшний день, оно, видимо... Видимо, моя голова пока с этим не справляется, но мне кажется, это далеко не каждый себе позволит. <смех> я из-за из-за трех-пяти человек на 40 дней выпасть из жизни не могу. Мне пока это непозволительно, потому что я уже говорила, что у меня дети, мне нужно им уделять и внимание и Естественно там все оплачивать Поэтому mm -hmm. как это будет проходить Не знаю, я конечно же с удовольствием Рассмотрю ваши варианты, как это может быть И уже после этого Наверное что-то можно будет скорректировать Потому что да, мне пишут, люди готовы Пойти на 40 дней Люди готовы Готовы выходить Но Я наверное еще пока вот этим Прям плотно не занималась Наверное я рассмотрю Рассмотрю чуть позже этот вариант. Конечно же, мне бы хотелось бы, мне хотелось бы от ребят результата, и результат я понимаю, что за 40 дней он, конечно же, будет. Потому что уже есть понимание, уже есть люди, которые и пробудились. Есть люди, которые вышли на автономию. Поэтому могу сказать, что есть этот опыт. И этот опыт передавать дальше, конечно же, это. Для меня большая радость Но пока как оно будет происходить пока Я пока не вижу этой картинки Я сегодня на четвертом сухом дне Сходила в баню и пожалела Сорвалась? Или сильный сушняк? Напиши, что у тебя Я тебе скажу, что сделать, если ты еще не сорвалась Ларочка, привет, моя дорогая Как у тебя дела? Ты продолжаешь на сухих днях? Вот, Лариса, мы все разъехались А Ларочка у нас осталась еще на сухих днях меня и интересует, когда истощение именно телесное. До истощения телесное нам до истощения телесного далеко. Вообще у нас истощение телесное оно идет только через психику. Если у тебя психика готова, то у тебя вес остановится, истощаться он не будет. На каком бы ты, на каком бы ты этапе своих своей телески не была. Если ты четко понимаешь, четко принимаешь, что у тебя сейчас происходит в организме, то он у тебя остановится. Это уже, это уже даже ребятами доказано. <coughs> ага, слышу. Значит, надо при истощении выходить и притормаживать. Дача, природа, палатки. Да, палатки весной, например. Море, гора, походы. Летом можно ко мне в деревню. Здорово. А что за деревня? Где деревня? Нам нужно, ребят, нам нужно э, обязательно, чтобы было море. Нам нужны соленые водоемы. Горные реки это классно. А, горные реки это классно. Природные озера это классно. Но если мы говорим про выход в автономии, нам нужно, чтобы была природная соленая вода, которая будет из нас в том числе вытягивать. То, то ненужное, что у нас еще осталось через соль. Это так будет нам намного проще, лучше. У меня есть два с половиной гектара земли близко от моря. М да, ты же говори... ой, ой. Елена, идея. А. -а, -а, -а, -а. Нет, не сорвалась. Да что такое-то? У меня откуда ресницы-то появляются? <смех> не было же их. Нет, не сорвалась. Есть не хочу, но голова побаливает после бани. И морочить начала, вор воротить. Я дорвалась и как потерпевшая поддавала градусов 200. Вообще, ребят, забудьте. Баня баня больше 80 градусов. Она, Она нам ничего хорошего не несет вообще ничего. У нас на коже, вот эти, у нас кожа как бы это же поры. Вот, и когда у нас идет 80 градусов, ну максимум 90, это уже прям совсем парильщиком, то у нас поры раскрываются, и из них выходит все, что нам не нужно. После 90 градусов у нас поры, они не могут дышать, они неестественно закрываются. У нас капли выходят а, пота практически через а, закрытые поры, потому что они все они сгорают, получается. И вот то, что выходит наружу, не успевают выйти токсины, потому что вода сразу же начинает сгорать прямо mm -hmm. на коже. И верхний слой у нас, мы даже не замечаем, как он подгорает. И получается, что все токсины... Они из нас как бы хотят выйти, и в то же время сразу же закупориваются. Мы вообще, нам очень сложно это переносить. Это очень неправильно. 80 градусов, все, 80 градусов – это нормальная, отличная баня. Морозит, конечно, морозит. У тебя организм с ума сошел. Саратовская область, там пруды пруды, конечно, классно, но они на длительных сухих очень хорошо помогают посмотрите, ребят, что еще происходит на длительных сухих днях когда мы больше ну там у всех длительные считаются по-разному давайте я возьму среднестатистическое на пятом дне, когда очень начинает сушить ну примерно там, когда четвертый, пятый, седьмой пусть у кого-то будет когда очень начинает сушить <свист> и мы начинаем купаться, мы как бы неосознанно начинаем заглатывать воду, как бы неосознанно. И когда мы ее заглатываем, ничего страшного, конечно, не произойдет, потому что мы из воды вылезти, по большому счету, не можем. Но если мы заглатываем соленую воду, то у нас получается это естественная прокшалана. <свист> то есть от глоточка воды, то, что мы заглотили чуть-чуть воды, у нас эта соль на себя, тем более, естественно, она все стянет, все, что у нас осталось, все, что вот пережглось, она на себя стянет, и у нас она выйдет практически моментально. Если мы выпьем, глотнем обычной воды, несоленой, из природного источника, то у нас она расформируется по, по клеточкам, то есть у нас такое легкое-легкое получается притормаживание наших, наших сухих дней. Как минимум в том смысле, что э, слюна еще оттянется, чтобы она будет, говорит, как бы, ну, там есть у нас еще время. <свят> нас еще немножечко подпаивают, поэтому не будем торопиться, не будем напрягаться, еще немножечко подождем. Поэтому очень хорошо, где у нас есть соленая вода. Вот как минимум в этом смысле. И, конечно же, через соль у нас вытягиваются э, все наши залежные. А, короче, была сегодня не баня, а шашлык. Да, ты, ты себя прям вообще порадовала. Да блин, я не могу, что ж такое-то? А, Фаиль Гемальдов. Добрый вечер. Как улучшить зрение на сухих днях? Спасибо большое. На сухих днях, чтобы улучшить зрение, на после, первого, пер, после первых суток вы можете включить депривацию сна. После вторых суток уже у вас будет зрение улучшаться. У вас будет сначала песочек в глазах, у них будет очень сильно резать. Это время вам нужно переждать. Это как, такой знаете, как естественный скраб для глаз будет. Потом можете поспать, потом опять можете... Я не знаю, сколько вы на сухих днях. Сколько у вас... Какой у вас режим? Но зрение улучшается, оно именно, когда наступает либо естественная депривация, либо э, пока принудительная депривация, хотя бы на двое суток. С отрядом какая влажность? По-хорошему 60 при нормальной влажности. Смотрю, какая влажность. Захожу на сухие, начинается цистит, чтобы убрать боль. Пью воду, после воды хочется есть. В итоге ем фрукты. Как убрать цистит? Перетерпеть боль или сыроедение? Благодарю. Девочки, смотрите, цистит очень хорошо убирается на сухих днях. Как он убирается? Берете какую-нибудь кастрюлю. но ну, Лучше не кастрюлю, даже какой-то тазик небольшой такой. Можно, если у кого-то есть детки детский горшок. Наливаете туда кипяток, в детский горшок, прям кипяток. Немножечко туда сыпите марганцовочки, чуть-чуть размешивайте. И, конечно же, без нижнего белья садитесь, чтобы вот этой марганцовкой, парами марганцовки у вас все вот это вот прогрелось. Уже после первого раза вы, скорее всего, уже после первого раза, вы, ну, как минимум, вас облегчит, цистит, а, возможно, вы вообще про него забудете. Кипяток, марганцовочку туда, и садимся, пока не остынет, пока, пока пары идут, садимся, вот так вот и сидим, как на горшке, да. И все это, чтобы прям у вас будет животик весь уже, знаете, такой прогреется уже там, как в бане, все повыступает пот, там сзади все повыступает, то есть все будет очень-очень жарко, все будет потное, и вот, вот это, да, это цистит у вас, он быстренько-быстренько раскроет все ваши сосудики, все ваши капиллярчики, все ваши а, отходные пути, так скажем, и все постепенно у вас выйдет безболезненно. Начала практиковать сухие дни раз в неделю, и пошло снижение веса. Уже слишком, даже я потеряла вес. Как поднять вес? Минимизировать сон. Во сне у нас очень много веса уходит. И добавляйте растяжки, растяжки, растяжки, растяжки, чтобы у вас началось вот это вот гоняние по всему организму, всех-всех-всех, ну, что только можно. Вот, и тогда вес, он сильно уходить не будет при растяжках, при йоге, при растяжках, там, я не знаю, много-много же всяких практиках вот этих растяжек. Можете самостоятельно что-то. Спасибо, пожалуйста. Да, ребят, еще очень хорошо, если кто-то стоял на гвоздях, то я бы вам рекомендовала, потому что когда вы встаете на гвозди, когда вы стоите на гвозди, вот кто, еще не стоит, кто стоял, те знают, кто не стоял, то могу сказать такое, что у вас организм настолько начинает собираться, что, наверное, в течение минуты целой, после какого-то определенного периода, ну, после 30 секунд, наверное, у вас начинается такой тремор во всем теле, вас начинает так трясти, что, что кто-то должен вас вообще стоять и держать. Потому что вы можете от своего тремора просто упасть. Представляете, что происходит с вашими мышцами? Это очень хорошо на сухих днях. Во-первых, вы прожариваетесь изнутри, у вас будет дикий жар. И вот что такое мышцы? Мышцы – это слизь. И когда мы на сухих днях, мы теряем эту слизь. Если мы добавляем такие практики, какие-нибудь достаточно серьезные, то у нас получается, что вот э, у нас слизь, она растворяется, и наши мышцы моментально начинают естественным путем прям нарастать на наши э, сухожилия. И вы вес тогда не потеряете, по крайней мере, не потеряете так сильно. Ну, нет, вы потеряете до своих пределов, вот так вот сказать. Потому что мы все от природы такие как бы сухожильные. У нас нет такого, что мы как бы бородочки такие. Нет, такого нет. Светочка, а сколько марганцовки, на какой объем воды? Вы знаете, я когда делала, у меня была такая, ну, тоже была такая проблема а, в какой-то из заходов. Я делала вообще на глаз, потому что ее уже, знаете, ее немножечко добавляешь. Там буквально, ну, наверное, на литр, э, если брать детский горшок, то там где-то на литра два, ну, наверное, со спичечную головку, потому что ее уже размешиваешь. Тебе кажется, что ты размешал. Она потом опять оседает. И опять размешиваешь. Она опять оседает. То есть она очень долго разводится. Вот. Поэтому, смотрите, ее нужно совсем немножко. Но если на, вот, на такой таз, ну, где-то сколько там? Ну, наверное, литра литра 4. Вот если литра 4 взять таз, да, там сколько? вот он Трехлитровый таз там... Но на кончике ложечки чайной. Там никаких пол-ложки даже речи не идет. Именно на кончике чайной ложечки. Я держусь до 6 минут на гвоздях. И это полный пипец. Да, 6 минут это круто. Да-да-да, гвозди это вообще прям огонь. Там такая... Да, там такая прямщая. Так, я хочу еще Темин вопрос э, озвучить. Темы здесь не знаю, есть или нет, не вижу. Чем ближе Новый год, тем больше ломка. Каждый хочет угостить фруктам. Как справиться, тем? А если тебя будут угощать алкоголем, ты же не пьешь, тебе же как бы спокойно. Если фрукты, они не порезанные, а запечатанные, но возьми, у тебя есть дочка, принесешь ей. В магазине же тоже есть фрукты, какая разница, покупаешь или не покупаешь, или как, на халяву уксус, сахар, бери, ничего страшного. Если хотят угостить от сердца, почему нет, возьми, у тебя в какой-то день скушаешь, либо отдашь дочери, либо придумаешь нам какой-нибудь новый напиток из этих, какой-нибудь новый квас. Сделаешь какой-нибудь салат, тебя наугощают, сделай какой-нибудь салат для своих же коллег, фруктовый салат, и угости их же и, ими, этими же фруктами. Света, а у вас так светится лицо и белки глаз, такие белые и зубы. Вот здорово, как инопланетянка просто. Но у меня здесь еще, ребята, свет выставлен. А зубы, ну, как бы, зубы, они белее, чем чуть-чуть чем белые, как бы они сами по себе просто такие. Но и на сыроедении они немножечко уходят. Ну, как бы белизна есть. И еще можно... Здесь отклыки, они, когда начинаешь кушать, эти отклыки в первую очередь желтеют. Поэтому человека, который не кушает, его можно узнать по клыкам. У него могут все зубы быть белые, а вот здесь клыки желтоватые. Вот, поэтому тоже можно узнать. Я не знаю, почему так. Ну, да, клыки сразу же желтеют, когда начинаешь кушать. Привет, Фредерик. Так. Автономия и энергия денег. Как первое влияет на, на изобилие? Очень просто. Вы же когда на, на автономии, когда вы в автономном сознании, еще раз повторюсь, это не про то, что просто не есть, да, это именно автономное сознание. Вы чувствуете свои истинные желания, что вы хотите, не потому, что кому-то показать, кому-то доказать, а потому, что вам это будет приятно. А когда нам это приятно, для нас, для самих весь наш мир поворачивается, все, что в этом мире есть, оно все для нас. Просто некоторых, а, некоторых желаний своих мы не можем осуществить только лишь потому, что мы не понимаем, что эти желания не наши, не для нас. Нам все кажется, что нет, это я хочу, это я хочу. На самом деле это нам даже, некоторое нам даже не надо. Я стараюсь вообще сейчас прям минимизировать, минимизировать. Если у меня там, например, есть, ну, грубо говоря, да, если у меня есть там спортивный костюм, вот я смотрю там какой-то клевый, да еще, я так думаю так так так, нет нет нет, стоп, как бы зачем? Есть же один, все, я себя останавливаю, я стараюсь вообще сейчас минимизировать, у меня постоянно, я постоянно что-то отдаю, постоянно что-то выбрасываю, у меня очень мало сейчас вещей. <коспоспоспоспоспоспоспосп>... <коспосп...> я ничего не хочу на новый год, кроме Коммуникатор, потому что праздновали раньше, ш... э... праздновали раньше вместо шампанского и осталось в памяти яркий якорь, но думаю справлюсь, максимум понюхаю, камбучи. А. Света, вы едите еще иногда, раз в неделю или реже? Нет, я пока не ем, ребят, мне не хочется есть, я не хочу свое состояние терять. Автономия сознания, ас Так, Ольга, света десятое месяц, уже ничего не ест и не пьет, да. А, спасибо, я не знаю. Да, ребят, таких людей на самом деле очень много. <laughs> я не одна такая. Просто не все хотят выходить и в эфиры. Это у всех, у всех свои какие-то жизненные принципы, какие-то жизненные установки. Поэтому это нормально. Кто-то рассказывает про это, а кто-то не рассказывает. Вот, я просто рассказываю. С Анастасией Залевич общаетесь. Я уже давно с ней не списывалась. Давно не общались с ней, да. Вот раньше часто общались. сейчас каждый как-то своим делом занимается. Немножечко. Немножечко разные взгляды. Но я думаю, что идем к одному и тому же. Все придем к одному. Я, я на это очень надеюсь. Ребят, есть еще вопросы? Так, в Инстаграм я не нашла больше вопросов. Поэтому от вас жду вопросики, какие еще есть. Радостно, что таких людей все больше. Я поговорила с мужем в автономии, и он так рассердился, вскипел. Вот когда все проснутся, никогда не навязывайте свое. У мужа свой путь, у вас свой путь. То, что вы вместе живете, это будет ваше что-то что-то большое внутри вас, если вы сумеете быть вместе и э, с какими-то разными с каким-то разным мировосприятием. Если он поймет вас и даст возможность вам идти своим путем, если вы поймете его и дадите ему идти своим путем, то это будет очень здорово. Не надо навязывать тропинку друг к другу. У каждого свое. <coughs> Получается так, если солнце сокращается, вес стабилизируется, то истощение уже не грозит. Вообще, если у тебя мозги встают на место, то у тебя истощение не грозит. Вот. Если солнце сокращается, то вес уже не уходит, потому что у нас идет энергия, она уже другая, она там уже чувствуется энергия, она идет другая, она как будто бы уже изнутри начинает прям переть тебя. А чтобы эту энергию реализовать, организм вырабатывает мышечную структуру, чтобы чтобы максимально ее реализовать. Потому что, когда ты на сухих днях, тебе хочется гулять, прыгать, бегать. Ты вот такая вот вся воздушная какая-то. А когда ты подключаешь депривацию сна, тебя просто прет. Ты как танк. И тогда тебе нужно уже подключать такую энергию, которая там, я не знаю, там где-то побежал, где-то что-то сделал, где-то туда сходил. Этим рассказал, там показал, тут что-то устроил. Потом пошел там в спортзал или там какой-то э, проплыл, что-то такое. То есть уже такая более, а, более значительная пробежка. И тело понимает, оно же у нас умное очень. Тело понимает, чтобы это все осуществить, ему нужно создать свою мышечную массу. Вы, наверное, видели людей, которые не просто сыроеды, да, сыроеды, у них, как правило, такие все истощенные, а люди, которые уже мало кушают, уже давно мало кушают, они, они такие становятся уже, у них начинается вот этот вот рельеф, но он такой жилистый. Вы можете посмотреть, у нас очень много таких людей, которые прям мало едят. Они не худые, они уже у них такое, у них уже такое приятное, более тело уже такое. Более, более другой плотности, я бы так сказала Нет у них такого, что они день перестанут э, заниматься И все, они прям такие ш -ш -ш, сдуваются Знаете, как спортсмены Занимаются, все хорошо Месяц перестали, месяц-два перестали заниматься и они прям сдуваются Вот У малоедов такого нет Сейчас, сейчас, сейчас получается. Так. Света, а почему после голода возвращаются болезни через какое-то время? Ну, во-первых, э -э во-первых, организм привыкает к этому. Это же и после сыроедения, когда вы выходите только на сыроедение, у вас сначала такая прям эфория, у вас такая легкость, а потом организм привыкает. Он начинает уже из э -э привыкает к этим э -э к этому состоянию и он уже начинает чувствовать. Вот это вот яблочко уже там химикаты, вот это вот химиката Он становится более чувствительный, более оголенный и уже реагирует на каждое яблочко. Если вы могли раньше съесть обычное яблоко хоть какое, вам становилось легче после мяса, это естественно. То сейчас уже на среднем вам хоть, вас организм уже хочет более облегченного, более такого, более воздушного питания и все больше и больше. Вот. И когда вы на голоде какое-то время, оно же как бы улучшает состояние. Но наша же болезнь почему возвращается? Потому что каждая болезнь – это состояние нашей жизни. Если мы не прокачаем голову, то все равно у нас она вернется, у нас не получится только, только физику прокачать. Одно и другое должны идти неразлучно, поэтому, поэтому, у нас и возвращаются болезни, потому что мы поголодали, думаем, ну все, ну, нормально все. А паттерное поведение у нас осталось, и у нас это все возвращается. О чем говорят постоянные мурашки? Я не на сухих. Постоянные мурашки? Я не на сухих. Мурашки. нужно понимать ваш образ жизни, потому что мурашки не на сухих, это знаете, как... Mm. Это как будто вашим клеточкам не хватает питания, не хватает энергии, не хватает кислорода. Но кислород это такое образное восприятие, да, я бы, я бы кислород переформатировала в энергию. У вас э, как будто по вам проходят пустые, обнуленные, обнулен, как обнуленные клеточки, как будто бы у вас есть. Вот нужно понимать, какой у вас образ жизни, чтобы понимать, откуда мурашки. Потому что это, это очень у многих людей, но у, но у, вс у всех, я знаю, от чего они. Но я не могу вам сейчас сказать на открытую публику, потому что это, это нужно больше психологически прокачивать. У вас идут а, нулевые клеточки, у вас энергия распределена не полностью по всему телу. Как будто бы они, ну, если проще будет говорить, как, как будто бы без кислорода. Некоторые клеточки как будто без кислорода. А какой поставишь диагноз моим мозгам? Слишком умные. Отключай. Все через голову у тебя идет. Немножечко это ду придурковатости, дурилкости включи. И доверься телу. Ты очень много думаешь. И твое тело, оно тебе уже говорит, пошли, пошли, мы же все знаем. Голова говорит, так, подожди, подожди, у меня тут еще вот не проверена одна концепция. Я ее тут вот у вот, вот такого величайшего человека увидела. Давай-ка еще ее проверим. В себя, внутрь себя. Восстанавливаются зубы на автономии. Есть такой опыт. Что такое? Да, есть такой опыт. Конечно, восстанавливается. Эмаль восстанавливается. Зубы растут и не на автономии. Это уже всем известно. У меня не было опыта, чтобы у меня росли зубы на автономии У меня был опыт, что у меня они белели на автономии Это да Почему минимализм? даете вещи или не покупаете? Это связано с энергией а, С энергией, да Захламленность – это энергия Если я захламлюсь что внутри, что снаружи То куда будет поступать новая энергия? Минимализм, потому что это очень удобно. Отдаете вещи, а я отдаю вещи и не покупаете. Я иногда покупаю, но только то, что мне нужно. Если я чувствую, что мне уже эта вещь в ближайшее время не понадобится, то я ее отдаю. Если я чувствую, что у меня есть подобная вещь, и мне хочется еще одну такую же, то я себя останавливаю, не покупая. Это чтобы была максимальный обмен энергиями. То есть максимально максимально свободное пространство. Точно про болезнь У меня пухшая ступня, сустав воспален или еще что. На сухом проходит и все исчезает. Как выхожу, все возвращается. Но воспаление, оно держится вообще только на жидкости. То есть, если вы убираете воду, вода из организма выходит, воспалению не за что зацепиться. Оно все уходит. Любое воспаление уходит на сухих днях, какое бы оно ни было. Это уже абсолютно точно. Я ночью ежусь. Ты ежик мой. <свеч> Света, скажите, как зайти в сухие дни без клизм? Есть опыт голодания на воде. Без клизм большая слабость присутствует. Подключайтесь к закрытому клубу. У меня там уже прошел два марафона, и там очень хорошо все расписано. Про сухие дни рассказано вернее, не расписано, рассказано. Там есть эфиры. Там что в первый марафон, что во второй марафон я рассказываю, как заходить и почему именно так. И 9 января у нас в закрытом клубе запускается марафон на две с половиной недели. Вот, одна неделя у нас будет про чистки. Для чего они, кому они нужны? Если вы понимаете, что они нужны именно вам, то делать. Если понимаете, что нет, то есть я все рассказываю, как, для чего и что нужно сделать. Это я буду говорить 9 января. Когда вы уже все отпразднуете, найдитесь. Когда у вас уже не будет никаких соблазнов, заходите в новое восприятие. А кто-то уже не выходит. И это тоже клево. Если не хотите ждать, присоединяйтесь в закрытый клуб на моей страничке которая моя личная. Там у меня есть в топлинке, в шапке профиля, есть закрытый клуб, и как к нему присоединиться, что нужно для этого сделать. Там все есть, присоединяйтесь и, пожалуйста, с удовольствием пользуйтесь. Вот сейчас вот я обратно вернулась домой. Опять у нас будут эфиры, восстановим эфиры. Света, как часто употребляете соль и сколько? Не употребляю. Света, ваше тело расслаблено или есть где-то напряжение? О, наверное, есть напряжение. Где-то, конечно, конечно. Нет, у меня еще оно до конца не расслаблено. Я же не так долго, я же только десятый месяц. Не че я чувствую, что не до конца расслаблено. Я чувствую напряжение на гвоздях. Когда я остановлюсь на гвозде, я чувствую, что напряжение еще идет. Когда она будет расслаблена, тогда на гвоздях можно будет, как бы танцевать можно и сейчас танцевать это не говорит о том, что она расслаблена. Состояние на гвоздях это когда ты становишься и что ты идешь по, по песку, что по ковру, что там, не знаю, там, по перине, что по гвоздям, тебе уже будет без разницы твое тело начнет моментально адаптироваться к любому пространству, к любой поверхности, вот что значит расслабление. Для меня. Это я так сейчас воспринимаю. А я спросила не о росте новых зубов, а о восстановлении, о восстановлении тех, которые у нас выросли на сиене есть на данный момент. Или они должны поменяться. А я и сказала вам. Я говорю, эмаль восстанавливается, чтобы затянулись пломбы, у меня нет такого опыта. У меня дно дырки, или как правильно назвать, у меня нет такого опыта. Мой опыт только то, что они белеют. Мой опыт и опыт, ребят, что эмаль, особенно кто сыроедел, у них около десны такая вот, как она, ложбинки такие, они восстанавливаются. Вот эти вот микротрещинки, через которые, бывает, что от холодного, либо от горячего, неприятные ощущения, они затягиваются. Они затягиваются, когда вы на первых сухих днях, вот это вот налет, который во рту, который все пытаются счистить его моментально. Он тоже делает свою работу. Я тоже рассказывала это в каком-то эфире, я уже не помню в каком. Получается, что бактерии едят бактерии, и они как бы трамбуются. Они вот бактерии выедают. Вот эти вот бактерии, которые из трещины, из микротрещины. Микротрещинки, они все затягиваются. Большие какие-то дыры, я не могу сказать вам. У меня не было такого. -то. Мне никто не сказал, что там у меня восстановился зуб. Я знаю, что растут зубы. И эмаль, либо микротрещины, они восстанавливаются. Это да. Так, ребят, больше я не вижу вопросов. Есть еще вопросы? А вот... О, пошли вопросы. Сергей, купил у нас сухих авто, а выйди из сухих пожалел. Мышление разное? Мышление абсолютно разное. Вы что, ребят, это вообще небо и земля. Вообще разное. А, ты на сухих делаешь то, что тебе хочется сейчас. А когда ты выходишь из сухих дней, ты начинаешь думать, ой, зачем, вот надо было сэкономить деньги, вот надо было это. Когда ты начинаешь есть из, дефицит, из дефицитарности начинает собираться мир. Ты уже четко думаешь, лучше бы я не потратил, потому что нужно мне вот куда-то отложить, куда-то еще. А на сухих днях ты понимаешь, тебе сейчас хочется. У тебя, если ты сейчас хочешь, нужно это сделать, потому что потом что нибудь захочешь другое. И у тебя придет. Вот оно твое мышление. Почему у нас тело холодит, кушать хочется? Некомфортное состояние. Потому что на сыроедении очень много жидкости в организме. От фруктов, от овощей. Так что-то пьем, подпиваем. <coughs> Поэтому вот эта вот жидкость, которая не наша, она холодит наше тело. А на сухих днях она перегорает. Вот эта вот вода, которая не наша, она перегорает становится уже такой. Сначала жар, а потом выравнивается. То есть вы потом например, в холодных днях, в холодных днях, в холодной воде, вы уже кайфуете не потому, что вы чувствуете, что она холодная, а потому, что вы чувствуете, что у вас выравнивается. Вы просто половите по по вот это вот состояние, состояние эйфории, состояние кайфа. То есть смотрите, у нас идет, я уже не раз говорила, что у нас идет энергия с земли, нам земля дает энергию. И когда мы ходим босыми ножками, наверное, многие замечали, что идет такая вот... Вы походили босыми ножками, и такая вот... Вы как бы зарядились энергией, у вас кайф. От природы вы заряжаетесь, от природного источника, так скажем. А когда вы в море ныряете, вас этот природный источник, он обнимает со всех сторон. И представляете, какая там энергия, когда вы в чистом теле, когда вы готовы принимать энергетические волны с всем своим существованием, то море для вас – это не просто вода соленая, которая выводит токсины. Это ваша энергия, с которой вы сливаетесь. Это вообще другое состояние. Это вообще… Вы, когда выходите из моря, у вас, у вас такое состояние, что… Вы, что вы и есть уже это море. Вы настолько большие становитесь. Это класс. Сергей, раз не нравится авто, можете мне отдать. <связать> Спасибо вам. Пожалуйста. Света, стоимость марафонов повысится с Нового года? Да. Стоимость марафонов повысится с Нового года, потому что хочу давать более глубокие... Более, глубокий, более глубоко прорабатывать Хочу больше устраивать в марафонах Именно вот эту вот болталку Чтобы не просто это были лекции Потому что лекции я очень много говорю На открытых эфирах Хочется максимально прорабатывать Каждого человека Максимально разговаривать с ними Чтобы вытащить из них То, что у них Вытащить из вас то, что у вас уже есть внутри Чтобы вы могли идти дальше без костылей. И чтобы я не была вашим костылем. Чтобы я была вашей поддержкой тогда, когда вам что-то что интересно узнать. Но не чтобы вы от меня зависели, не чтобы вы на меня подсели без меня никуда не шли. Мне нужно вас вот так вот максимально раскрыть. Коля Сорокин. Получается, своими мыслями мы творим всю реальность. Свою реальность. Такой, <смех> да, свою реальность. Ты творишь свою реальность. Абсолютно верно. собой, своими мыслями это, наверное, неправильно говорить. У нас нет мыслей. У нас нет ни своих, ни чужих мыслей. Мы... Спасибо, Светочка, пожалуйста. У нас есть все, что есть вокруг. Мы есть энергия, мы творим свои энергии, свою энергию. Все вокруг энергия. А мысли это то, что нас... Ты не костыль, а волшебная палочка. Спасибо. Света, почему через несколько месяцев веганства мясо хочется, когда люди едят? А нужно смотреть, почему ты его убрал. Это у тебя вылезает та эмоция, которая была привязана к мясу. Вот садишься потихонечку, в спокойной обстановке, понимаешь, какого тебе мяса хочется, mm -hmm. делаешь его себе, Пока делаешь, чувствуя вот это предвкушение, записываешь, прям записывать обязательно, хотя бы на диктофон, чтобы там не в тетрадке писать, хотя бы на диктофон, что ты чувствуешь, чувствование, какие чувства у тебя идут, какие воспоминания идут. Потом потихонечку начинаешь его есть, не спеша, и точно так же записываешь на диктофон свои чувствования. Раскрути этот клубок, почему тебе его хочется? Это все в нашей голове. Голова не отпускает тело. Тело уже вперед убежало. А голова все еще хочет туда что-то с собой забрать. Ой, подождите, я тут еще сеточку с мясом забыла и хочет его впихнуть в тело, которое уже вперед убежало. И вот эта вот дисгармония, она потом во что-нибудь вылится. Лучше сейчас это проработать. Ребят, у нас уже час прошел. Спасибо вам огромное за вопросы. Буду сохранять эфир. И... Благодарю, Коль. И завтра, наверное, в закрытом клубе выйду в эфир. Напишу заранее во сколько, а вы мне обязательно напишите, какую тему хотите раскрыть. Всех люблю, всех обнимаю. Всем огромное-огромное спасибо. Рада вас видеть на эфирах, рада вас видеть на консультациях, на марафонах, на ретритах сейчас еще Прям очень-очень здорово и очень классно, когда вы приезжаете, хотя бы вот как Ланочка приехала, просто хотела бы пообниматься. Это такой кайф, просто она уехала так рано, жалко. вот, Но это просто очень здорово, прям вы меня наполняете. Спасибо вам огромное, люблю вас бесконечно.